Дорогая, я дома. Привет, любимый. Тебе дали наконец-то деньги, ты сможешь нам купить еды? Не совсем. На заводе до сих пор выплат нет. Но я сделал лучше. Мне одобрили кредит. Я купил на него хлебцы. А где хлебцы? Нам не выдают их в руки, поэтому привезут достаточно скоро. Спасибо, любимый. Пошли пока, поужинаем тем, что есть. Пойдем. Что у нас сегодня на ужин? У нас сегодня вареная вода. Своя любимая. Моя любимая. О. Ой, милый, знаешь, у нас немножко шатается табуретка. Сделай что-нибудь. Да, да, сейчас возьмем салфетку. Ой, ой, блин. Приятного аппетита, дорогая. Приятного аппетита, милый. Так, в этом месяце один-код раз мне задолжил денег. Сейчас я позвоню своим ребятам, они все уяснят. Так, где ты, Василина Пупкова? Ага, да-да. Здравствуйте. Вы да. Вызывали? Да, вызывал, ребятки. Для вас есть работа. В этом месяце один должничок у нас появился. Алексей Чертило его зовут. Mm -hmm. Вот, значит, адресочек. Работка, конечно, грязная, но я думаю, вы справитесь. Ну, ну слушай, ну, убийство это плохо, да? Для сегодня. Хорошо? Буду я да. решать. Ребятки, разбирайтесь, вы хорошие у меня, давайте. Ну, да, просто ну, поговорим с ним там, да? правильно, да? А а а нет, обнижают? нет. Ну, скажи, что мы с ним будем делать? Знаешь, таких суп нахуй надо давить, отрывать ноги, отрывать руки. Но мы же не можем его убить, мы не имеем права, никто не имеет права. Слушай, буду решать я, я тут старший, понял? никто не имеет права отбирать жизнь у другого человека. Но это ничего человек. а кто мы такие? Мы, мы судьи над этими людьми. Понял меня? Ты понял меня? Прошу. Какая все-таки вкусная вода. Да. Ой, наверное пришел Ой, пойдем. Сейчас ты, ты. будем ужинать. Так-так-так, кто там? Открывай блядь, эти ноги, нахуй, оторву, прям тут и сейчас, блядь, открой дверь, сука. Доставка пришла. Здравствуйте. Я хочу? Пошли поговорим. Что? Вы кто? Парни, это какая-то ошибка. Рот, закрой! Я взял только сегодня кредит. Рот, закрой. Влад, обойди его. Рот, закрой. Ну, не надо. Не надо, пожалуйста. Тебе дал. Ну что, теперь силы равны, да? Нет. Я позвоню сейчас подкреплением. Она придет, она тянует. А, ну хорошо, да, подожду. Алло, Влад, помоги. Алло, да. Да, сейчас буду. Ну, и что ты мне сделаешь? Ну, я думаю, с тобой сейчас поговорим. Давай, давай. что мы наделали? Надо в скорую позвонить человеку плохо. А не бойся ты, блядь, не впервые так делаем, блядь. Все с ним нормально, понял? Ты меня, блядь. Милый, что с тобой случилось? Мы его тебя убили? Понял? Ты не смей, давай хоть её оставим. Ладно, ты меня злишь, наверное. Влад, гениально, блядь, молодец, нахуй. Тебе, блядь, премьер нахуй долбоёбов были, да. Но зачем ее убивать? Ты можешь понять, это один свидетель, это, блядь, плюс нахуй к нам, блядь. Нам пиздец, короче. Да ничего не будет. Большой думай, да ладно. Мы говорим с одинаковым Николаевич. Один раз в месяц думай хотя бы да, большой. Альберт Николаевич нормально. Понял, ты этого. меня понял. Да, нормально уже был. Ну, Игорь ну, Николаевич рух, было... блядь. Блядь. Ну не спит огромный начальник. Ну, вот тебе, Альберт Николаевич. Знаете, ребята, я так подумал, вы мне сегодня тоже должны И очень много. Ну все, нам пиздец. Ну, уволят. Где думаешь? Я тебя убью лично, знаешь. Ну, легко. Достаточно хлебцов. Хлебцы. Хлебчики заказывали? Да! Ты не местный? Не, я ультраправый. Mm -hmm. Так. Так, не